Здравствуйте! С вами Дмитрий Рудых. В этом видео я покажу, каким образом я искал земельный участок для индивидуального жилищного строительства, какие инструменты использовал, какими сервисами пользовался и покажу полностью пошаговую схему. Хочу сказать, что на текущий момент вопрос по получению того земельного участка, в отношении которого я подавал документы, вопрос еще не решился. Поэтому по данному вопросу будут появляться и другие видео, в которых я буду рассказывать, как я составлял самостоятельно схему размещения земельного участка, как подавал документы и каким образом дальше взаимодействовал с органом местного самоуправления по вопросу получения земельного участка. Итак, первое с чего я начал, это я изучил материалы, которые я любезно подготовил. Владимир Гойдин. В частности, я изучил его инструкции о том, как получить землю и каким образом составить схему размещения земельного участка. Очень ценный материал. Без данного материала вероятность того, что я бы, в принципе, самостоятельно приступил к данному вопросу, она, в принципе, равнялась нулю. А Изучив данные инструкции, ссылки на которых вы увидите на моем блоге, я уже был полностью готов к тому, чтобы самостоятельно начать эту непростую процедуру получения земельного участка первое с чего я начал это получил правила землепользования и застройки на мониторе вы видите карту градостроительного зонирования это приложение к правилам землепользования и застройки я прочитал данные правила изучил данную карту определился что меня интересуют зоны G1, G2, G3 в которых разрешена малоэтажная индивидуальная жилая застройка далее я отыскал районы которые мне более всего интересны на первоначальном этапе для решения вопроса о получении земельного участка. Нашел вот в данном случае вот эти два района, G3 и примыкающий к нему G1. После того, как я определился с районом и с зоной на карте градостроительного зонирования, я начал искать, изучать территорию, данную территорию на карте онлайн-сервиса, на публичной кадастровой карте и на спутниковой карте Google. Я долго мучился с тем, чтобы соотнести карту градостроительного зонирования с публичной кадастровой картой, пока до меня не дошло, что можно использовать онлайн-сервис по определению собственника недвижимости. Данный онлайн-сервис находится перед вами. Сейчас я покажу, каким образом на него вы можете попасть. Вы можете пройти по ссылке которую найдете на моем блоге, попадете вот на такую страницу. Это и есть онлайн-сервис по определению собственника недвижимости. В нем есть три вкладки. Вам нужно выбрать вкладку «Найти на карте» и кликнуть «Открыть карту для поиска». Будет открываться вот такая вот карта, она интерактивная, и вы, соответственно, можете найти свой регион и свой район, в который вас интересует в плане получения земельного участка. Почему целесообразно начинать поиск земельного участка именно вот с этого онлайн-сервиса? Потому что он, во-первых, интерактивный, на нем есть границы кадастровых кварталов, есть более тонкие границы, это границы земельных участков, но самое, что мне нравится, здесь есть обозначение объектов инфраструктуры. В частности, можно прочитать какая-то улица. Вот здесь вот можно определить, что это школа. Вот здесь вот видно, что это дом ветеранов. Вот это вот магазин великан, название авиагородка, название остановок. То есть есть ориентиры, за которые можно зацепиться для того, чтобы идентифицировать данный участок с тем районом карты градостроительного зонирования, на территории которого вы хотите подыскать себе земельный участок второй инструмент который нам понадобится который я использовал для подбора и поиска земельного участка это публичная кадастровая карта Росреестра найти ее достаточно просто вбиваете в поисковик публичная кадастровая карта Росреестра и вам открывается портал на котором собственно говоря размещена данная карта она интерактивна на ней также обозначены кадастровые кварталы и границы земельных участков но единственный минус этой карты в том что здесь не указаны другие объекты, то есть сложно определиться, где проходят улицы, то есть каким образом располагается данный допустим квартал или земельный участок с привязкой к тем к знакомым мне и вам допустим ориентирам, по которым можно определить местоположение данного участка и третья вкладка третий сервис, который мне понадобился и пригодился это спутниковая карта Google на ней я нашел непосредственно спутниковую съемку того земельного участка и той территории которая меня интересовала итак вернемся на онлайн сервис и далее расскажу каким образом я искал земельный участок на карте онлайн сервиса я просмотрел все кадастровые кварталы кадастровые кварталы их легко отличить они обозначены жирной линией внутри этого квартала находятся земельные участки которые имеют более тонкие границы моя задача состояла в том чтобы на выбранной мной зоне территории найти кадастровые кварталы, где есть вот свободные, не сформированные в границах земельные участки. В моем районе таких оказалось немного, но тем не менее они были. Я их всех все просмотрел и собственно говоря отобрал несколько. Некоторые оказались не очень подходящими, потому что они были заняты какими-то строениями. Ну вот один кадастровый квартал, вот этот, на нем я нашел свободное место. В данном случае вот оно, оно рядом. Этот свободный пятачок земли я решил прокачать на предмет возможности получения его под жилищное строительство. Кликнув на данную территорию, я определил, что вот данный квартал имеет вот такой вот номер. Его можно скопировать и перейти уже на публичную кадастровую карту, вставить данный номер в поиск и найти данный кадастровый квартал. Вот он, этот кадастровый квартал, вот та территория, которая на мой взгляд на сегодняшний день является свободной по крайней мере границ границы на данном земельном участке отсутствуют. дальше я решил узнать кто являются соседями данного земельного участка то есть вот участок номер 7, двадцать 18, восемнадцать для этого опять возвращая вернулся на сайт онлайн сервиса и кликая на данные участки получал следующую информацию вот в частности соседний земельный участок это указан адрес его можно узнать, кто его собственник. Достаточно кликнуть на «Выбрать текущий объект». Но сейчас я это делать не буду, чтобы не уходить с карты. И таким образом можно проверить любого собственника, который находится вокруг того участка земли который меня интересует чтобы понимать что за соседи окружают данный земельный участок после того как условно свободная земля не ограниченная границами на территории кадастрового квартала найдено необходимо проверить есть ли на данном на данной территории на данном участке какие либо строения то есть не занята ли она чем либо для этого нужно перейти соответственно на спутниковую карту google мой земельный участок примерно располагается вот здесь вот на нем по-моему, кроме деревьев ничего нет. Растут деревья и кустарники. Ну, я не стал строго полагаться на спутниковую карту гугла. Проехал сам на данное место и увидел, что там действительно все заросло деревьями, кустарниками. Никаких строений нет. Тем не менее, я предполагал, что на данном земельном участке раньше стояло какое-то строение. Скорее всего, оно либо... Было разобрано, либо руинировано, либо просто разрушилось. Вот, ну, на тот момент, когда я его рассматривал, оно было пустое. Это, конечно, не самый лучший вариант. Но, тем не менее, я решил попробовать получить данный земельный участок. И после того, как я с ним определился, я уже приступил к подготовке схемы расположения данного земельного участка. На этом данное видео закончено. В следующем видео я, скорее всего, буду рассказывать о том, каким образом я формировал схему размещения земельного участка. Увидимся в следующем видео.